здравствуй дорогой подписчик знаю что тебя сегодня интересует хорошо посмотрим посмотрим взаимны ли ваши чувства да понимаю это очень важно это так важно потому что твои то чувства есть а ты не знаешь если у нее чувства тем более взаимны ли они да какие они не беспокойся, возьми какой-нибудь напиточек, который ты любишь. Растянись удобно на диване, на кресле, на стуле, в саду, может быть, в автомобиле. И начинаем смотреть. Представляй ее себя в том антураже, который ты любишь карты начинают хорошо тасываться, вижу, чувствуешь, ты расслабляешься. Вставляю ее глаза, улыбку. Да, отлично. Сегодня нам верной службой послужит карта Ленорман. И мы узнаем все по раскладу, старинному раскладу, который называется Кельский крест. Итак, взаимные ли ваши чувства? Основная карта. Что самое-самое тайное? Так. Основание. Что, возможно, уходит? Что придет? Что будет скоро? И я возьму 4, пожалуй, 4 карты дальнейшей судьбы вашей. Наоборот, у нас карта ⁇ звезда. Твоя мечта исполнится. Что бы ты сейчас не загадывал, она исполнится. Mm -hmm. Что может быть лучше? Ну а если говорить о взаимности, то, в принципе, чувства есть. Сейчас мы подраскроем какие, но они есть. Да, девушка действительно, или женщина, или твоя любимая, уже с которой ты давно, или, возможно, вы в разлуке, или на паузе, неважно абсолютно. Либо новые отношения, но чувства есть. Я очень рада, правда, оборот это очень важно увидеть. Это как бы, ну как бы такой основной посыл что ли. Сейчас посмотрим основную карту. Основная карта романтики, карта сближения, карта а, путешествия в страну блаженства, в страну где где можно все. Где можно все для вас двоих? Секретную карту сразу решила открыть. Карта свидания, боже мой, ты уже двигаешься навстречу к ней. И она, кстати, тоже, так как этот расклад называется: Взаимные ли ваши чувства, да, ваши чувства, безусловно, взаимные, они равноценны. То есть именно столько любви, сколько ты вкладываешь в сердце, да, в своем сердце, к этой девочке девушки, женщине именно столько же любви ты получишь обратно в энергии. То есть, когда вы сблизитесь, вы будете вместе, вы будете вместе в сладостном экстазе, неге, ты получишь столько кайфа, столько наслаждения, что у тебя просто закружится голова. Я поздравляю тебя. Именно эти две карты несут такой посыл. «Давай посмотрим основания». Ну, понятно уже, в принципе, все. Но мы все равно посмотрим. Основания. Хм. Ты когда встретил ее, ты сразу захотел с ней быть. Причем у тебя карта Аист, это карта семьи. Ты подумал, что это твоя женщина и что ты хочешь быть с ней всегда. Но это твои мысли. А взаимны ли они? Судя по тому, что здесь двое, и они в гнезде, то как ты думаешь? Ну, конечно же, да. Теперь смотрим, что, возможно, уходит с ваших отношений. Смотри, уходит что? Уходит то, что ты переживал, что твои чувства взаимны. Ты был верен этой женщине. Видишь, карта верности. И ты не знал, а верна ли она той клятве, безмомной клятве, любви, которую ты сам для себя в сердце дал. Вот видишь, уходит твой страх. Он беспочвенен, потому что именно в этом верном букете лилий чувствуется, насколько вы вдвоем. Лилии – это старинные цветы, которые дарят женщине, когда хотят сказать, что она одна и единственная на всю жизнь. Так, смотрим, что магическим путем придет скоро в твою жизнь. Смотри, чувства – это рыбы, это карта Ленорман, чувства, Какие чувства верные? Удивительно, правда? Так легко и просто мы все узнали. А что дадут тебе эти чувства? Они дадут тебе реализацию, мужскую, настоящую. Ты почувствуешь себя энергетически сильным, наполненным. И твоя девушка почувствует, что ты ее любишь уже на новом уровне, да, физическом. Ведь это так здорово. Я думаю, что вы в разлуке сейчас. А что будет в дальнейшем? Карта ребенок – это чудесная карта. Возможно, у кого-то чувства пока были только в ментале, в душе. Кто-то не признался еще. Но будет новые отношения, будет новая любовь у вас. У кого-то могут быть даже дети после того, как вы оформите свой союз. Да потому что здесь потрясающий выбор карт. Это настоящее чувство. Карта ребенок. Вы друг другу дороги, как дети. У вас бескорыстная любовь друг к другу. Она не строится на позиции «я мне, это тебе», «сколько денег ты зарабатываешь» и так далее. Вы выбрали себя, друг дружку, сердцами. И поэтому здесь отобразилось в этом поле такие чудесные карты. А теперь посмотрим карты судьбы. Хотя, мне кажется, они тут и не нужны, но мы их все равно посмотрим. Итак, карта Клевер. Она говорит о том, что вам легко друг с другом. Вы давно не испытывали ничего подобного ни с кем из, из общения с другими людьми. Вы когда встретились, вы сразу поняли, что вы друг для, друг для друга удача. Большая удача в жизни. Такая встреча бывает раз на миллион. Карта Змея, она говорит о большой сексуальности между вами. И ты для нее такой, и она для тебя такая. Вы очень мудрые люди. Карта ума, карта какого-то, знаете, кстати, рядышком карта плетки, двойная сексуальность. Взаимные ли ваши чувства? Да. Вы друг друга запалили. Запалили не по-детски. Вы сразу друг друга захотели в бешеном каком-то порыве. У многих по карте судьбы, да, это была судьбоносная встреча, именно судьбоносная, удача какая-то проявилась. То есть э, пространство захотело, чтобы ваши сердца познакомились и сразу влюбились по карте чувств. Этот рассказ можно назвать идеальным, здесь вот в карте в Картах Ленорман всегда есть какой-то, знаете, недосказанность некая, которая дает э, нам, э, как бы, какую-то секунду подумать, прочувствовать. Здесь настолько все явно, здесь стопроцентно показываемый кусочек жизни вашей в которой ваша жизнь становится совершенно на новое русло, потому что вы встречаете друг друга. Встречаете для чего? Чтобы создать новый союз, чтобы получить огромное удовольствие от жизни здесь и сейчас, на этой планете. И именно поэтому вышла на обороте карта звезды. Ваша мечта, к которой вы так долго шли, вы давно хотели встретить такую любовь, ваша мечта наконец-то начинает сбываться. Теперь осталось просто совершить определенный план действий, выработать, встретиться с этим человеком, поговорить, признаться, может быть, кому-то, либо кому-то убрать расстояние, сократить эту разлуку. И у вас будет безумная, верная, счастливая жизнь. Вам не хватает свиданий. Вы на расстоянии. Вот что говорят основные карты. Но они будут. Осталось немного подождать. Возможно, вам добавить немного скорости. Ну что ж, я была безумно рада увидеть этот расклад. Он настолько кайфовый, что я просто, наверное, сегодня не усну. Потому что в этом раскладе я тоже, конечно, присутствую. Но кто бы его не смотрел, он будет безумно счастлив в будущем. Это для вас. Подписывайтесь, совершайте все самое лучшее в этой жизни. Не бойтесь ничего. Идите на пролом, идите к своей цели. Пускай ваша мечта, какой бы она ни была, Всегда будет исполняться. Потому что на самом деле самое главное в этой жизни для вас — это вы сами. И если вы уже и встретили любовь, то, естественно, для того, чтобы кайфовать. Ну а ваша половинка, которая сейчас эзотерически по нейронным связям, тоже ты смотрела этот расклад, она почувствует, она почувствует, что она с вами счастлива. И она еще быстрее захочет свидания с вами. Вот какое чудо здесь сейчас было на столе. Я вас поздравляю с тем, что вы счастливый человек. Даже если вы женщина и перекладывали это все наоборот, то у вас будет этот мужчина. Вы его встретите, либо уже встретили, и он откроет вам сердце. Потому что нет ничего важнее любви на этой планете. Я думаю, вы давно это уже поняли. Ну что ж, до новых встреч. Пока.